Компания Олег с вами Александр Чумаков. Я, наверное, единственный, кто постоянно опережал события. Еще 4 года назад я показывал подобные машины для обметки шевронов. И рассказывал о том, что на данных машинах можно стачивать детали кроя. Детали кроя шапок. Общался с шапочниками, да. И рассказывал о том, что можно также стачивать детали кроя любого изделия. Вот тот самый пример о модернизации которого оборудование я говорил все возможно модернизировать да китайцы в то время об этом еще не додумались но э, данное оборудование возможно было модернизировать и данное оборудование мы э, еще три года назад рассказывали что могли создать в украине в городе харькове то есть на базе а, завода по производству станков 3D, 2D станков Вот этой машиной интересовались Огромное количество предпринимателей Которые вяжут шапки Потому как есть проблема со швеями Есть проблема с руками На данной машине Шапка никогда не будет стоять Конусом, треугольником Криво, косо и все остальное Всегда ровно, всегда идеально Не бойтесь рисковать в автоматизации Да, всегда будет тяжело Но первопроходцам всегда двери открыты Быть первым не только в автоматизации Но и первым на рынке прежде всего Следите за нами Успеваете принимать решения в компании Electron с вами.